приветствую всех и в этом видео мы рассмотрим переназначение клавиш но немного другой вариант в прошлом видео мы э, добавляли все клавиши автоматически здесь же мы немного все изменили точнее изменим я расскажу как для того чтобы вручную добавлять новые клавиши но с такой долей автоматизма Поэтому давайте приступим, перейдем в наши виджеты, виджеты, меню, settings и здесь нам понадобится теперь всего лишь один виджет. То есть там мы использовали два виджета для добавления различных эксис и action мэппингов. Здесь же мы будем использовать один виджет под названием кейремап слот. Давайте рассмотрим, что у нас здесь есть. Собственно, здесь ничего не изменилось. Да, Здесь по-прежнему у нас кейс-селектор. Единственное... 600, 250... Place child... 600... Единственное, я не пойму, почему у меня здесь два сайсбокса. Um, ну ладно сайпус у нас input селектор э, и также у нас есть текст для названия а, собственно переменная та же самая у нас input name как и в прошлом видео а, у нас меняется непосредственно сам код определения а, собственно вот все функции давайте начнем наверное с функции сфо action mapping name так. эта функция подгружает дефолтные значения к нашему слоту то есть у нас изначально так, project settings input у нас изначально есть имя, у нас есть кнопка в нашем Action Mapping, и также в Axis Mapping у нас тоже есть имя и есть кнопка. Соответственно, мы должны при создании этого виджета указать а, дефолтные значения имени и самой кнопки. Поэтому у нас есть две функции Set Default Action SetDefaultActionMappingSName и Set Default name Uh, что здесь происходит? Uh, мы берем get input settings, берем action mapping name by uh, get by name, uh, делаем for each loop и, собственно, указываем его uh, в селектор, если мы найдем совпадение. Uh, совпадение мы uh, ищем по имени. Соответственно, если совпадение у нас никакого не произойдет, то у нас ничего и не произойдет. Эта логика довольно-таки похожа на ту, которую мы писали для автоматического добавления, но здесь более расширена для ручного добавления кнопок, чтобы мы могли определить им последовательность. И, собственно, мы могли, к примеру, какие-то кнопки не добавлять в меню, если нам это нужно. Uh, так, собственно, это весь функционал. И по поводу set default axis mappings by name тот же самый функционал. Абсолютно единственная ремарка, что мы записываем scale в axis scale, то есть в перемену делаем promote to variable uh, и также здесь заменяем на axis mapping by name вместо uh, action mappings by name по факту логика схожа с той, что у нас была. Теперь давайте перейдем в getName. GetName это pure функция. Здесь ставится галочка для того, чтобы сделать pure функцией. И здесь я произвожу просто конвертацию текста в тип переменной name. То есть для того, чтобы везде вот такое вот не сооружать, мы сделали пюру функцию, она маленькая и удобненькая. Так, теперь что касается Remap key и Remap key. Так, а, Во-первых, мы создаем булевую переменную ActionsMapping с знак вопроса и делаем ее InstanceEditable и ExposeOnSpawn. И также name мы делаем instance editable и expose on spawn. Это нужно нам для того, чтобы мы потом в главном виджете определили, какой это тип кнопки. Это action или access И также мы могли вбить имя, и уже по этому имени автоматически у нас все добавится. Собственно, это все переменные. По поводу remap action key... Uh, собственно, у нас uh, ничего не меняется. Мы изменяем нашу кнопку так же, как мы изменяли кнопку в предыдущем виджете. Единственное, что у нас теперь две функции в одном виджете. Это ROMAP ActionKay и ROMAP AccessKay. Uh, собственно, здесь вы можете видеть функционал. Он не отличается от того, что был. И также AccessKay. Uh, он, возможно, немного отличается, поскольку здесь мы также в от access mapping добавляем access scale uh, из нашего виджета для того, чтобы не перезаписывать наш uh, scale, поскольку он должен оставаться неизменным вне зависимости от кнопки. Uh, так, ну и меняем uh, access mapping by name место action mappings by name. то есть эти функции мы можем просто делать сначала написали эту сделали дубликат открыли эту и поменяли здесь эту ноду и также создали переменную после чего remap action key написали есть такая логика открыли remap access здесь конечно нам нужно больше поменять по факту проще ее с нуля написать а, поскольку здесь нам нужно поменять эту ноду, а, взять эту переменную и также здесь Add Axis Mapping и Add Axis а, Mapping. В отличие от Action, здесь у нас Remove Action Mapping и Add Action Mapping. Важно не перепутать эти значения, чтобы у нас добавлялись кнопки туда, куда они должны добавляться. Так, собственно, по функциям это все, давайте теперь перейдем к логике добавления этих функций. Во-первых, мы это все записываем на event pre чтобы мы могли также видеть изменения в когда мы делаем дизайн виджета в самом виджете. Поэтому мы берем на пре наш текст, то есть имя кнопки, давайте я напишу keyName, название, keyName, берем setText и записываем input name, то есть это та переменная, в которую мы запишем уже в другом виджете название нашей кнопки, которую мы будем изменять, и у нас название добавится сюда после чего мы проверяем э, на ту э, какая-то кнопка Access или action. А в случае если это action, то мы будем делать set default action mappings name. если это exists, то мы будем делать set default exists mapping name. А по поводу этой функции, это наша функция конвертации. А как ее сделать такой красивой, сейчас покажу. А, собственно <связывая> Берем функцию getName. И здесь у нас есть ä, compact note title. Если мы сюда что-то напишем, она станет такой, и здесь будет наш текст. То есть можем что угодно написать. И у нас становится такая функция. Если мы здесь все уберем, то у нас будет вот такая функция. Так, поэтому здесь я решил сделать name для удобства. Uh, так собственно мы подгружаем дефолтные значения и что мы еще делаем uh, change value да, как и в прошлом уроке где мы меняли change case selector здесь у нас uh, происходит следующее, мы также проверяем action mappings это или access mappings в случае если это Action Mappings мы делаем remap action key. Okay. Если access, то remap access key. Okay. И, собственно, подключаем нашу функцию имени. А, это и весь функционал нашего виджета. Собственно, здесь а, ничего другого нет. А, теперь мы перейдем... А, давайте я это все перенесу на основное окно. Мы перейдем в keyboard settings widget в котором мы добавляли все наши кнопки а, так все наши кнопки все наши кнопки собственно здесь этого функционала нет так это что касается настроек мышки наш текст а, собственно это что касается всего остального кроме кнопок это в принципе мы может рассмотрим позже собственно как добавлять новую кнопку у нас есть скроллбокс э, с нашими кнопками и к примеру мы хотим добавить какую-то кнопку какую кнопку мы хотим добавить давайте добавим кнопку crouch мы сделаем на c клавишу то есть мы можем видеть то что здесь нет такой кнопки да это новая кнопка uh, теперь в Keyboard settings переходим uh, находим в User Created наш виджет виджет называется у нас кейром об слот и этот кейром слот мы добавляем в ScrollBox. собственно находим пустой в нашем скроллбоксе и пишем здесь кроуч добавили имя и теперь э, выбираем что это action mappings или access mappings то есть по дефолту у нас стоит access mappings то есть в данном случае у нас здесь будет empty поскольку э, у нас виджет автоматически в э, action Мэппингсе, точнее, в Access не находит крауч по имени. Если мы ставим галочку. Соответственно, у нас автоматически по имени в Action mappings находим крауч. И у нас устанавливается дефолтное значение клавиши C. То есть таким образом, мы можем вручную регулировать последовательность наших виджетов заранее известную каждый раз мы ее не будем uh, перезаписывать то есть у нас есть определенное количество клавиш которые мы заранее знаем uh, и мы их собственно добавляем и можем изменять uh, им последовательность поскольку при автоматическом добавлении у нас uh, по-моему там идет то ли по имени то ли как-то uh, по очередности, в общем, идет, что у нас э, там сначала идет move backward, потом у нас идет там, move right, э, потом у нас там, move forward. То есть все не по порядку, да, а так мы можем выставить э, абсолютно любую последовательность, которую нам нужно, чтобы видел наш игрок. так Ну, собственно, на этом мы... Видео заканчиваем. Я думаю, это видео будет вам полезно, поскольку э, в просторах YouTube я не нашел подобной информации и решил поделиться этой информацией с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр. Если вам было полезно видео, ставьте лайки, пишите комментарии и всем пока.